Друзья, Сусприкс у нас вышел на пока, поэтому сейчас мы будем регаться в аккаунт. Дабы получить все, что у меня здесь было. Так, я а... еще пароль вспомнить, конечно, от Фейсбука. Нет, не получается выйти сейчас. Так, попробуй сейчас зайти с телефона, по крайней мере, найти информацию. А, что у нас здесь? Пароль. Да, нашел. А Все войти. Сейчас я посмотрю, если у меня сусплется ну, Facebook в смысле на телефоне. Так, сейчас здесь надо тоже подключить. Найти. Отлично, все. Подключаем. Отлично, теперь у меня олф-то, ⁇ -мо ⁇ Здесь 144 еще и кадра. Держится вот это зачетно. Так, все, отлично. Тоби. Я бы сейчас рифмовал бы на не ладно. Так, все, получили мы все. Скелепак. Ага, значит, пас мне дали в виде гемов. Пас у меня уже есть. Все, отлично, теперь я буду кайфовать этой игры. скорее всего даже буду выпускать видосы чаще А дракона мне все равно не хватает Ну а что, ждем тогда вампира? Да, кстати, скорее всего первый видос уже не выйдет, где я играл за Мило. Поэтому мне придется теперь делать с компа Но, в принципе, тогда же лучше будет а, Так, что у нас по видео? Ну, видео здесь понятно, дело, ничего нового мы не увидим особо Что я смогу наконец-то делать по суспексу тоже видео вместе, как и остальные люди ладно поехали всем вассап старший что-то у всех вообще скинов нет но ну, скины есть но типа нету одежды на них шо вы все молчите а что говорить да просто узнал как тут все вообще живут все молчат что-то ну, я только наушники одела ну, ты ладно а остальные остальные остальные а, остальные спят О, еще. еще. Так <смех> что Так, осталось разобраться, как еще ходить. Это понятно. Ходить у нас на, на WSD, да, в принципе, это было ожидаемо. Использовать на E. Escape у нас для того, чтобы отменить, сообщить. Угу. Здесь вот, кстати... Ой идет довольно хоба сейчас выполняться, но опять же, когда 44 кадра, это ощущается прям вообще кайфово. Проблема в том, что задание, где нужно типа два. где можно два пальца и зайти, здесь они будут немножко по-другому испол... выполняться. Так да что же мне так не везет, что они напрм это. Видимо, это только с компанией удача такая. Не, в принципе, это прям реально кайфово. Видит, немножко лучше анимации, чем на телефоне. Где? Где? А, Труд на центре, на этой схеллоте И на центре покашу. Mm -hmm. Так, я сразу скажу, что я нахожусь на улице. но кто-то увидел меня на улице у домика у колбасей. Да. Ну вот мы я с Ларри тоже не... Это не я Рокси, это не Луи, не Ларри, у нас Мелвин Чиппи давай ну, остается. Может быть, саморепорт, не под... факт. Я, я ну, сейчас ну, Влад, да обеду. Я обеду Луи, потому что он стоит, он пробежал а только это что. Я тоже минут. Луи говорю. Тоже. А, люди вопросами я... АФК стояли я просто и просто пробегали убедили их активными. Можно сказать, я, я делал задание, до башка, я бегу из Ткати на центре трупа. Это не Чиппи и не я. Я не могу это сделать. нас Давайте кого-то из Почему я? Если он видит что-то летает башка, я бы... Давайте, Давайте пока пропустим люди, а их на в наш курсе. и все. Поставьте фазе или Мелвина на карандаш. Фазе и Мелвина на Рита, может это ты должен оказаться? Это саморепортно. Хорошо, будем иметь ввиду. Чипи, чиппи, ты это подтверждаешь? Какси скипай? Не успели почитать. А Никс вышел. Да кого там убили? Понимаю. Mm -hmm. Никс вышел. Он умер. Так, ну это я не успел понять. Но пальцами все же удобнее его понять, потому что там можно сразу двумя пальцами работать, а то и тремя. время как на пока такой невозможной частью, к сожалению. Не, довольно средняя что-то между 144 кадрами и 60 либо 30 вообще. Зачем? Питать, питать. Да, да блять можно. Ты, получается в домике, да? Фази. Я Да, да, я я снимал. просто наверху. Ты у нас остаешься, поэтому... Я дрова, потом я побежал да, на план, с тобой Лари. Я видел Когда именно тот килл был? Когда Оля убили? Когда убили Оли, я был в саду, я делал с Рокси дрова, потом совесть. я побежал направо, делал тютку, пересекся с тобой, с Ларри, начал делать. Почему и Рокси не сказал, что ну, за, он за, тебя видел? именно тогда, когда прошел... А, а не нет, видела. подождите, подождите. Ты я лежал с Ярой. Да, я не видел Мелвина, я это... купонул, и... я видел Ларри и, и Яроша Кикайте Мелвина, просто кикайте Мелвина. Кстати, я вам Вы скажу такую вещь, очень неудобно выполнять, короче, задания с этими, с электричеством на ПК. То есть, если ты пальцами работаешь... Угу, классно. Здесь стоишь и Unreal. Ну ты по остатку остаешься, момент, ты понимаешь, чипсы. Чип чип. У ты нас такой. 7 человек, в принципе. Дабл не на... сильно пугает нас особо толком. Вот. Блин, в следующую игру, я, наверное, за скеле поиграют сейчас ради эксперимента. Интересно, как его вообще будут убивать. Самое ненавистное мной задание, но хотя бы на компе его легче выполнять, чем на телефоне. На этом спасибо. Интересно, а если тут вообще поддержка 300 герц? Если, допустим, вот, я был бы гидライト, у меня был бы моих 360 герц. Да, за них я кстати, обожаю. Я здесь пробил нельзя только кнопкой мыши. Понял. Ля. Заодно я им потреню. Ох ты -мо, в фазе что ты делаешь? В смысле, ты меня не видел, Рокси? Ты стоял на дровах, я побежал на дровах. Ну, потому полагаю, что я дрова я выполнял, был. в этом прикол. А чё алария А? Где, где Кью? Рокси только что со мной был в спальне, я делала картинку. А уже, в фазе да? со стороны... Да, ты, в ты говоришь, Рокси, вбежал. да, я Рокси видел последний я, раз с Они влево убегали. давайте ты скажешь, кто давно пора уже надо будет. Ну вот... что ты скажешь? Бля, я вас не слышу. Ну, бля... Это не это не я сейчас бежал тоже, я бежал с Я говорю вам, я прибежал срок в левую часть. А так вот, я просто. Однако даже не оправдывает. Короче, факт в том, что я пошла на картинку, а Рокси пошел замочки делать. И я доделала картинку, возвращаюсь, он распластался на входе в эту. Чипи не надо проверяться. У нас кикайте, я Яру вообще не видел, люди. Я видел Чипи Ри, Риту на книжке. Угу. Лари быстрее, я, я с Рокси была недавно, но он блядь дох Я говорю фаз. тебе в левой части, ты куда-то с ним бежал. Я? Ну проебем, проебем, давайте уже все. Ебать, смешно. Не бежать надо. Ебать, Пизде... вы кончили! Извиняюсь за мат. бля, за да, словами Да, я сейчас тоже это словами. А кто второй? Ну, первую еще, первую фазу, а Первой фазе, вторую я вообще без понятия. Не, я тебе серьезно, я тебя не видел на дровах, потому что я выполнял задание. Короче, я не знаю, что за херня. Вот я сейчас в ПК из -то, что играю, у меня дрова были по одному просто. Если ты на телефон а. играешь, у тебя по 4 дрова падают. Да, Но Яра просто дебилу, потому что я говорю, что я видел Рокси на дровах, пересекся с Ярой и Лари. Яра говорю, это я. Но то что остальные не видели, я не знаю, что это произошло. Яра просто выкинул меня просто так. Ладно, и второй, второй бить, Потому что он. Каталует. ГГ. Не, самое главное, Луи покрывал фазе, и при этом мы ему верили. Ладно, ГГ. Всем спасибо, всем пока. На ББ. Все, я побежал. Я говорил фазе надо было кить, хотя вы нет. Ладно, всем хороших, всем удачи. Все, теперь стоит попробовать скелли Я, конечно, не особо хочу с него играть, но все же. Ладно, поехали, повой. Отлично, спасибо. Поиграли. Да, алло. Давай. 200 рублей устраиваю, проблемы жесткие. Давай сам с собой. я говоришь? Ларя, тебе зачем рулеть у Давай мопеда сам с собой. Снятый. Боишь, что тебя опять украдут? Чего, блядь, доебываетесь до меня каждый раз? хочу вам сделать. Каждый я раз, подожди. Э, а тебя, тебя да, блядь, туда? чувак только что зашел, говорит, Лари, пидорас, типа. И все, блядь. Не, я никаких Лара, претензий не имею. Я просто поймал. Да, реально, понял. Я просто... Лари, что ты фиолетовый? Я вижу... не вижу, почему ты не что я ты я Скин на мне. Ну, я спрашиваю, ты клоун? А ты чё, скелет? Нет, я Рокси, просто... Скелет, скелет ты кого, скелет? Я просто Такого упал скелет, в кислоту, скелет. и поэтому я теперь скелли. А я, вот, я, я, я средняя что-то ну, между я, крысой я, и Рокси. Ты на Луи похож, ты больше а на Луи похож. Я, я говорю, я, я средний между Луи и Рокси. Хорош, Луи, мужик. Это реально мужицкая работа. Луи хвост тонкий, а у тебя толстый. Каждый день в говне лазю, Потому что вот это у меня не хвост. Выхожу я донна. Цветом баб. <coughs> Бля, Уи, как я тебя понимаю, я ветеринар просто. Ларя, а почему ты ветеринар? Ребят, тебя не должно. Я, я а, котлете, ага. Закаров, что? мы с тобой уже играли. Мы с тобой mm -hmm. играли. Почему я захожу в лобби, палуб, меня нет. практически каждый знает. Как это работает. Я, я, О, скелли, я, тебя помню. А, да, я не играл на скелле, что, я на Роксе играл. Постоянно даешь? Да, да. Ты, на играл постоянно. ты давал всем свой инстаграм, в каждой катке. Почти в каждом ну да. А, я твой помню, я помню. Да вы задолбали, я говорю. Я не могу играть с вами, потому что меня кто-либо узнает в любом лобби практически. Так я чисто по инскейте дал. Да, популярность плохо. это плохо, да, Скелли? Популярность плохо. Ты, ты сам даешь свою инсту всем. Ну, как бы да, но как бы не да. Скелли, популярность это плохо, да. Ну, типа, особенно, когда тебя первым убивают, извиняюсь. Скелета убили. Первым. Нет, просто в чём прикол? Я реально, из-за того, что у меня люди узнают они меня понимают, что я, скорее всего, умный. А если я умный, то, скорее всего, меня убьют первым. Так. Поэтому, так, если ну, я... Или, а, пожалуйста, если ты, ты говорил, будешь убийца, убей меня, пожалуйста, я тебя умоляю. За что? Нет, просто хочу посмотреть, как ты убиваешь. Мне тоже самое интересное, теперь прикинь, какая будет подстава, если убью тебя, как раз таки, не я. Сука. У меня просто есть, конечно. Я буду, я буду играть до конца с тобой. Просто, у меня просто есть карточки убийцы, но я не хочу их вязать. У меня есть одна карточка сыщика. И вс. Можете подсказать в английском алфавите М после какой буквы? Идет. Чего? А, вс, нашел. Хорош, мужик. Я вам раз скажу раз сразу раз. сказать, на пока очень тяжело О, Рокси, Рокси. Да, Рокси. да, я даже не Рокси, я Скелли. <с aerospace> Твои фанаты здесь. Я Скелли, я меня не, не было скина Рокси. У тебя был Рокси, я точно помню, ты точно помнишь, мой инспектор рекламировал. Да <сör> вы. Вот она популярность. Утомляет, да? <смех> да, я сейчас взял, взял Сигу в руки такой хринги. <смех> <смех> <смех> Ладно, я, я не понимаю, как это работает. Мне интересно, если тебя убить. Как скелет ляжет? Мне больше интересно, когда меня током убьет, типа, после голосования. Вот это интересно. Надо, может, карточку и убийцы завязать, посмотреть, как он вообще будет убивать. Кстати, прикольная анимация хвоста, очень мне нравится. Довольно прикольно. Забавно то, что меня узнает именно как Рокси, а не как... Другой персонаж. Ну, кстати, за счет инстыта, в принципе, ладно. Тоже мой косяк. Ну, надо же как-то продвигаться. Так, ну я успею, наверное, сразу выполнить вот это вот задание. Потом, может, до гостина успею дойти до голосования. Астония 100 не АФК. М -м -м. Не, на компе некоторые задания в разы лерча некоторые сложнее. Допустим, рассказать. Распределять... Вот эти хрени, это становится проще, потому что ну, мышкой я владею лучше, чем пальцами. Как бы это странно не звучало. Так, я книгу не прочекал, но в принципе, да ладно, сейчас ждем, когда будет э, килл забираем кофе. Потому что, а, даже можно без, его, без этого выполнить. Че? Задание выполнено, это, это баг. Прикольно. А, это тоже какой-то баг произошел. Ну, игра, понятно дело, еще сразу, типа, я даже не нажимал кнопку вниз, а она нажимается. Труп находится на книжке, только что подошел. Вы можете думать, что это саморепорт, но нет. Тони, ТФК уже или нет? Да, он вроде не вышел. Мне кажется, он слушает призраков. Не, но ну, он, давайте, короче... Давайте, если что, Тони выкинем, чтобы потом, когда нас осталось 6-7, он не подставил нас. Ну, он уже не АФК, по крайней мере, он не стоял уже на том месте, где он был до этого. А -а -а. этого. Либо он багаюзит, <свят> либо, он, либо он нас подставит. Во-первых, в скеле пиздобол, потому что я телефон даже не трогаю, блядь. Не, я... я... Не могу, как -то, как -то... Тони, я не пиздобол, я тебя спросил, а не ответил. Ты сказал, что я, блядь, не на том же месте стою. Я тебя спросил, находишься ли ты там же. Ты только что сказал, во-первых, он не аптыкал, потому что мозг подвинул. Короче, все, заткнись нахуй, обсуждаем теперь труп. Труп на книжке. А, смотрите, если да. труп на книжке. Вопрос, Тони, как ты там мог тогда не увидеть? Потому что у меня телефон лежит на столе, я с наушником да, чуть-чуть отошел. Час подойду. Да, Хуво. О, я вам могу сказать, Извиняюсь что я только что была с фазе, побежала наверх в левую часть, и тут как раз блядь, его труп находит. Не, просто понял, в чем прикол. Если бы Тони был человек, но ну, он бы понял, что убийца, просто в чем прикол. А, да. Как бы это сразу не звучало, может, мне не верить, но мне не было смысла убивать э, чела при Тони. Поэтому, либо это возможно, возможно, только можно. Я запомню, Тони. Я на всякий случай Скелли, потому что может он просто убил и сейчас говорит так. Не, в этом и прикол. Ребят, подождите секунду. Если вы хотите хоть как-то выиграть по заданиям, то можете меня кикнуть. Я не отключу, а заданиях они будут выполняться, потому что у меня тут просто привалило на работе. Хорошо. Хорошо. Кинем. Спасибо Проводить. за понимание, да. хотя бы. Можно, а потом у нас будет. Тогда вы остальные задания быстрее. Я да, за себя. Вот. Инспектор, все-таки проверьте или? Я, э, посмотри, кто там рядом, побегай. Келли. <клес> ага. Не, а я же не увижу, мне кажется. Глупая идея побегать рядом, типа, блин. Мало то, что свет выключит. В библиотеке не было никого. Что это такое? Почему? Во! Вот почему нельзя. Из этих двух мониторов сейчас буду постоянно так. Но почему сразу так нельзя будет сделать? Так, я. А, здорово, Ларри! Зачем? Да а. Дермаги Сейл умер, он прям в шок, что его следы только что пропали. Он что, лежит, Никс, где да? смит все спальни либо же вот в той стороне. Он на Там -а -а. звоночек. В той стороне был фил. В той стороне был А у Ларри, Ларри уже фил второй фил. кил. Я даже с тобой чрт. Кто-нибудь -то -то видел Они Лара вместе? А у тебя какой Ник в игре? Карамелька. <с <с Ларри ну, ну, Никс Никса вместе с Ларри и Никс вместе видели? Ларри и Никс вместе с Ларри и Никс вместе видели? Просто извините. Никс может убить ну, скили. Ну, сам, чай, ну скили куда жал? А, а, а, а, а, на камеру. Только, а, камер. okay. только что прям ну, только ну, что. Ну вот, может быть Никс убил и зарепотил, что гонит на меня, потому что я возле Никса даже не стояла, в принципе. Нет, там надо рядом стоять, Ларри. А Скейли, скорее всего, сейчас знаете где в этом? В я говорю, саду, потому что последний не раз не саду, саду. я говорю, что Не присоединился. Я говорю, что я сыщик только сказал, видео, что, что слышала. А -а -а. а -а -а. Мне не кажется, он скрыл везде. Тр... Килл. Я, потому что не убийца, выкиньте Никса в размен. Ну, не знаю, как хотите. Но, Вари, блядь, Вари. Он, что... Мне кажется, он Вари? скрыл. Я знаю, голос? Да, узнала, запарил. Я вам о чем. Возле меня даже не стоял, понимаете? Он возле меня не стоял, и сразу у звоночек. Почему, блядь, я не могу... Я просто около него пробежал, и он говорит, что это я. Поправочка, теперь у Лори не один кило, два кило. Да, классно. Я еще знаешь, я по думал, вот сейчас Фил спалит, и тут он звоночек, знаете, такой, ну слава богу. Не, на самом деле, это такой тайминг, типа, я сразу умираю и сразу же колокольчик прожимается, что я сейчас рафлянул дико. Я подумала то, что я этот думаю, короче, Не подумай, что Если он постоял, сразу же так резко начал двигать. Главный микрофон записывается, остальное не Да я бы не спалилась бы, если бы меня не проверили. Я сейчас испугался. Я думал, короче, что у меня не записывалось все это. Ну, сычка ебнула. Нормально. Инспектора осталось еще. Думаю, и так понятно, кто по доброму я сказано. Луи отдыхает. Все, теперь спокойно можно убить Луи. А вот Хоба и убийца Луи оказывается. Нет, по заданиям хотя нет, по заданиям нет. Я работаю входом ближе к На Ближе там кстати, у нас, короче, видимо, микс рано инспектор, потому что Ларри мы сейчас выкинули. У нас не было киллов. Остается Луи Оли. Фила сейчас на камерах видел. Он мог, конечно, на полюку на камерах. Но. А, Генри, ой, Фил, кто стоял сейчас на камерах? Он может подтвердить, что я в ту сторону даже не бегала. когда труп был. Когда труп не, был? я просто. Ну, короче, ну, вот когда я... саботаж включился, тогда и труп появился. А. Я, я включила Я тогда Нет. стоял на книжке, Побежала. я, короче, побежал на свет чинить. Там встретил Оли, и Луи, встал на камеру, вижу там труп, пошел его. А я Луи там не видела. А Оля могла вот там. Луи на люке сидит. Он на люке сидит. Почему не Генри? Камера всегда. Я с правой кишки побежал, я на улице. Я прибежал по правой кишке, на камере. Знаешь, что есть люки вообще-то? Яра лежит, я пробежала тоже к трупу Яры. Скорее Короче, ник, смотри, это, давай ты сейчас камеру. проверишь меня и Генри. И Луи. Давай, на камеру. Луи стоит на. Хорошо. Луи э, сейчас, учу, учу. сейчас Генри. Серьезно? Я ты бы Ты сейчас Генри проверять, слышите? Сейчас Генри проверять. Не Олли, а Генри проверьте. Как, как бы я успел добежать от библиотеки до правой кишки? Ты сразу не могу. Не не Дай угодно. А второй убийцу Генри, да? Ну да. Я не знаю, как я просто это прям чувствовал своей задницей то, что прям он то ли так меня он... что-то или что-то такое произошло, короче. А, он короче кил, вот, типа когда здесь кил произошел на, на центре, типа он здесь около книжки, это ой около книжки, около фото. Я хотел типа уже про это сказать, но в итоге меня ты убиваешь. Он немножко тупенький, он килы по-моему вообще не делал. Я убила Фази, я убила тебя. Вообще он... да, ой дурак. Где я бегу сейчас? Этот Всё, Никс уже проверил. В смысле? Да, я бегу. Ху... понял, это Луи. Это Луи. Я бегу сейчас к гостям. Блин, я... полетал. мужик. Вот смотрите, смотрите. Щ сейчас Генри воз нас. Вот сейчас быстро на камере кто-нибудь станьте, Сейчас надо Генри. скипать, Никс. Сейчас надо скипать, потому что мы не знаем, а, кто это кого-нибудь Да я скажу! Сейчас быстро Оль, на камере еще. встаньте и увидите, что Генри возле нас, слышите? Сейчас на камере встаньте и увидите, что Генри... Ой, дурак Генри! Ой, ой, дурак! I ой, дурак! Он дурак? Он дурак? Дурак, да. Пиздец, я него в ахуе. Почему дуракам везет? Я, конечно, извиняюсь, за то что я это ему говорю, но все же, что ты делаешь, Генри? Нихуя так... не везет, он мне игру портит. Ой, дурак, еще и убил. Луи главного претендента на то. Да. Смотри, смотри. О, Генри, что такое? Что сейчас произошло? М -м -м. Да, все, кикай моля, кикай моля. Тихая моли, согласен. Он вообще офигенно. убийца Луи был, убийца был Луи. Да-да. <смех> Генри. они Генри? Вам сразу сказали, что че Ой, у тебя там прям, был, ну, прям на... в камере на... убивают. Он прям в камере убивает, и все равно обвиняется да. Луи. Есть, ну, вообще, кеш ну кеш понимаешь, Кен. мы стояли вдалеке, мы не видели вообще Генри. Как он зашел туда, не зашел. Понимаете? я Но... бы ничего я не смог не сделать, потому что Лары с Лили. Вдвоем стоят на камерах, как тут убить? Ну в смысле, У тебя есть саботаж Здесь есть бомбы, ты мог понимаю. бомбы просто растаять и всё. Смотри, несет. я бы активировала бомбы, смотри, да, окей, я бы активировала бомбы. Луи и бы, ну, Луи, Лико, Кьюм, Оли, Икс остался бы Луи на камерах. Них подозревали на кино. Оли Держу в курсе, Я бы да. убил, даже если бы убил Луи. Меня бы подозревали, потому что вы вторым убежали. Или наоборот. Тебя подозревали из-за твоих мувов. Я еще когда меня до того, как меня убили, я сразу понял, что это ты, потому что в центре килл как раз-таки, ну... Короче, ты был, Ну, не а? я его убил, не я его убил, а его убил. Ну, заметь, Генри, я убиваю, меня не подозревали. Да, подозревали, а, значит, да? Тебя. Только, тебя, только тебя проверили, Ларри, и ты Ладно, да, меня... короче, всем хорошей игры, всем удачи, всем удачи. Ну, не знал. Там, что не уходил, ну да ладно, я уже ушел, сори. Ну, хватит. Не, мне кажется, я следующую игру сыграю на Роксе напоследок чисто. А, так, раз-два-три, раз-два-три. Не, на компе это прям вообще одно удовольствие. Вот картинку, кстати, нет, я вроде собирал уже, но... Какой же это кайф! Это не нужно пальцами вымерять, все это мимо нажимать. И опять это кофе долбаное. Зачем сейчас задание с кофе сделают? Вот, ладно, с муравьями прикольно еще подавить их. Как же сложно, ладно. Сейчас попробую, кстати, кофе через бак выполнить. Типа, сейчас свет выключится, тело найдут. А у меня задание с кофе выполнится сразу же. Я только не могу понять, почему-то управление здесь довольно еще кривое. В том плане, что я нажимаю допустим кнопку вверх, то есть W, а она как-будто не нажимается. Вот первое. я встаю сюда, чтобы забрать кофе сразу же. Давайте, найдите вот вашего трупа, забавно, если трупа даже нет. То есть вы хотите сказать, что первого трупа нету, я здесь просто как дебил стою, жду это все время. Ну, не может быть, так. Я, конечно, потрачу свое время, но я схожу. Вот, сейчас опять этот баг был. Вот, убили петуха. <звы> да ну у вас нахер, мужики. Отлично. А в смысле? То то, есть то что я бомбу разминировал, вообще пофигу, <звы> Да. Роджера, кстати, вообще будет искать, или вам вообще на него пофиг стало? О, Роджера нашли, надеюсь. Наконец-то. Короче, Роджер с кем-то бежал в сторону электрики, то ли Меллен, то ли мне показалось, короче, что-то типа того. <связывая> <связывая> мне жалко было смотреть, как он это, у него там ребенок стоит плачет. Он на камерах. В смысле ребенок стоит плачет, че? <связывая> ну, как ну, это вот мальчик. этот маленький... Ничего не плохо, не короче, кто-то бегал с Роджером, еще когда они бежали к электрике. Оли, вот, Оли я... бегала. Вот, все Оли понятно. Ну а смотрите, секунду, а просто... а включили... а а, трюк внешний, как бы. <coughs> Нет, труп давний. Труп мило там было, еще кто-то был. Нет, по... смотри, недостаточно долго. Нет, я смело. меня с тобой ходил. Но была... тогда на камерах, мы пошли это вместе. <Столёвание> да, у него бы улету. не да? Что-то подозрение, я пошел за этим за меловином. А я просто... Я потом не могу. Я не знаю. Тайминг. Ну, это хорошо, если на меня подозрение. Можете мне взять на экран дальше, я не знаю. Благодарен. Пусть меня инспектор проверяет. Я так кто не боюсь, так что. Не, просто я говорю, что кто-то бегал с Роджером, а я так и не понял, кто, я просто... Ну, Оля, тогда подойди там куда-нибудь, пусть тебя проверят. Ну, пусть меня кто-то проверит. Ну, подойди куда-нибудь, пусть тебя кто-нибудь проверит. Короче, не ходи, ну, я не, я, по не по знаю, Телефон инспектор или нет. Ой, блядь. Я чуть что на камеру буду ждать. Ну так продолжаем, просто тут Я хочу посмотреть что-то. побежали теперь наверх. Отлично. обнули Бетси. Я понимаю, что маловероятно проверить стоило не здесь нету. Так, фил уже, возможно, кстати, выпрыгнул с люка. Вот это уже интереснее. На камерах хз. Но в принципе может быть. Так, где, собственно? Бойцы на лежит. Ага, у меня есть подозрение, но человек, но я хочу просто знать, кто у нас сыщик. Нет. Ну я просто могу сказать, что это не мило. Так. Он много... Просто Если у нас Никс сыщик, то. Я проверила Оли, Оли нет килов. О, у меня есть подозрение на Фила, так как он был в библиотеке и он был около этого люка, который ну короче находится в библиотеке. Мне показалось, что оттуда вышел Никс. Так Никс. Но, Никс блин сыщик. Мы блин, а где ты труп нашел. На бутерброде. На на где? где Хочу бутер это где, где ко... долю куколсы. Там бургер. А, где бургер? Короче, на улице. Кроме Мелвина. Я вообще Мелвина не слышу. Я не знаю, где наушники. Где труп? На бутерброде. Ты Тебе пять раз уже сказали. Да тебя вообще не слышно. Мелвин. Не кричи, мужик. Кто проверил Оли? Я проверила Оля. Луи. Так, ну... Луи, проверь, проверь Мелвина. И Фила желательно, потому что маловероятно я все, все и же. Проверить. И где ты сейчас? Я сейчас... А, я, я, я, я почти я... на, я с... на, на с... центре, скорее с... всего. Я на камеру сяду, mm -hmm. если что... Да, хорошо, камере, слышно. слышно, слышно. Да. Заебали. Ура, да Мелвин. Там в лютке, звук Мелвин включил. Не теперь не вас не слышно. слышно. Мелвин включил звук, поздравляю. Ос освоил такую тематику. Ой, тематика. Да ну, теперь у тебя новый а меня что. меня Я вообще... Яркий. Яркий. Яркий. Яркий. Добрый, Яркий. Яркий. Вообще, я хотел как бы пойти... Опа, Мелвина, ты... Что там за... Куда побежал, Мелвина? Ну, стой. А нахрена меня проверяет, Луи, ты что? Зачем? Ой, зря, зря. Па, Фила, ты тут чё забыл? А что, кстати, легче боговать камеры будет. А чё я... А я камеры не могу включить! А... Ок. Подождите, зачем? Игра, за что? Да блин! Я даже бомбу починить не могу. Какой же тупой баг просто, я в шоке. Стойте, стойте, стойте, стойте, идите сюда. Нет, подойдите сюда. <свас> я не народ, у меня забаговалось, я не могу даже нажать Кто на кнопку. Убил? <свас> Тебе, я ну, хим... сейчас меня... там вы лежит. Сейчас толпой... Это точно была какая-карма, то карма, за то, что я хотел забаговать камеру, видимо. Я смотрю, я Мы толпы прибежали оттуда, а после камер. Я говорю так, у меня забаговалось, я не могу не выполнять задание, не диффузить бомбы. Самое забавное, что я около камер стоял, пошли про то, что можно ли их забаговать с компа. Я об этом говорю, у меня сразу же, короче, кнопка на. Короче, камерах не нажимается. Лой, я в этом Луи. Прикол, а. прикол сейчас. Подождите секунду, Луи, Луи ты кого успела проверить? Луи, инспектор. Луи, инспектор. Луи, инспектор. Луи. Ладно, попробуем. Смотрите, да не Луи не давайте попробуем. Ну, я уже все Мэлвин, сделал, проверьте Я там бэкнулся. Ни о чем мы будем говорить? Давай, я на камеру. Я, я на камеру, камеру что, братан, если что? Я, я просто... уже все задание давно сделал. Я не знаю, что вы там бегаете дротись. Я просто... А Давайте мы дрочим Мелвин. Дайте, я быстренько скажу. Я бегу с книжки, и знаете... Мелвин бежит от Дросска, но он прям, знаете, мимо бомбы вот так прибегает, а mm -hmm. когда он видит на толпу, он быстренько он разворачивается и бежит с ним да. в бомбу. Давай-давай. Я что говорю уже второе телевизорение. Давай-давай-давай. Я, давай, давай, давай. я же сразу давай. предложил про Мелвина, типа не знаю, что будет. Давай-давай. Это... Просто давай, сейчас давай, главное, давай. чтобы не было даббла. Это ваш скелет. Я я скелет как... вас да, Это даббл-фит, но у него скелета попа. Да, конечно. Это скелет, это же очень интересно, и вообще его никто не подозревает, но он... Ну и Маш, я сейчас про тебя не боюсь. Хорошо. Вы можешь мне сейчас проверить? Да конечно. С радостью тебя проверит. Сейчас кнопка работает, все, свали, Мэлен. Я теперь что-то боюсь на самом деле нажимать на эту кнопку. Так, давай, чтобы ко мне не было подозрения я вообще встану в угол. По факту, отсюда я никак не убил Если только мне этот сам додич не подойдет Ближе Строили тут Пункт проверки Здорово, воли куда бежим? Не, я Раймил, кстати, очень чем-то похож Два брата, честно Были у них еще шапки нет. А вы что столбились-то, гений? Опа! А это мило, походу. Это мило, походу, мило. мило. Так, подождите, дайте я скажу. Это Эли не мило, походу, это Олли, походу. Кто-то я... шел только что в угол вниз. Это, это, это я... Мил, думала, с это у... Я подошла, начала, забежала, даст... Не, нет, нет, и... ты не только подошла, ты так. давно подошла, смотри, Мила, ты как раз-таки, знаешь, так аккуратненько подходила, да, ты прям вот так аккуратненько... Я убегала, и... от тебя просто ты ко мне подходишь, я же не знаю, зачем ты так... Я, забежала, я не, туда, не убью на камерах, что тебя, ты дурочка, конечно, я же тебя на камерах не убью... Ну, да. нет, у Мила вон нож в голове, это милость, просто... Убийца хотел кого-то прирезать, на... головой задела. Ну я в углу стоял специально в самом углу, чтобы на камерах быть, так что да. Они Я, а а я, не не я не отвечаю. Не Мила не случайно кого-то ножом это просто прирезла? Ага. Мило, Мила, следующий Ой, раз аккуратнее головой верти, чтобы не резать других. А я какой плохой ребенок. <coughs> Мелвин, странный девушка, конечно, был. Ладно. Нахуя да бьет. Действительно, зачем? Ну, я специально сбил в углу, чтобы на меня претензий не было. Луи, ты там что сидишь там, молодая? Да, мы поняли, все хорошо. Ты посмотри на него, как он все продумал. Ты ушел, мужик. Оли, походу, реально что-то тут замышляет. Его нажать. Смотрите, по остатку у нас остается Оли. в принципе, как я только подхожу. А, нет, Олли я проверила нет. два раза. Здесь не смутило то, что Мэлли в прошлом раунде скипнул. Так, мы подожди, не Мелли проверили. Меллина проверили. Мелли ну смотри, Луид, ты уже всех проверила. Это получается, сколько было киллов у этого... А, нет, не знаешь. Да. Смотри, скорее всего, Килл сделала вот один килов. Если ты проверил всех, ты с Келли проверил? Меня да, проверяли. но вначале. Тем более, смотри, я держался начали? дальше всех. А э, на камерах, смотри, я держался дальше всех, специально, чтобы меня, ну, не было подозрений, то что убьют. В итоге с милость. А потом уже там разберемся. Да, да. Иди, Может, ты ты... Нахуяра, ты, иди ты лесом нахуй, яра. Давай тебя выкидывать. Делай задание. так какая хуй разница, что я делаю. Ты взял. Ну там, блядь, успокойся, ну, тебе что-то не слышал. Иди отдохни еще. Вообще, я может быть, еще и Оля, потому что когда я подбежал только колокольчику, ру ру ру рубай цвет возможно, не факт. Просто говорю, что я возможно. тебе говорю. Ой, прям если у тебя свет это не означает, это, это я. Нет, я как не... Я, Ой, я... Ты уже всех проверила, значит, я говорю, киллы делал один пизд. Ты остаешься по остатку. Лапешки. Хорошо, кикай меня, хорошо, давай, я почему не тогда полу, ты давайте проверим? Кикай меня, хорошо, ради Короче, давайте вы сейчас проверите Сиара Луи, я с вами после остальные не подходите. Oh я просто yeah, знаю, it's где it's сейчас cool. Яра находится, и Луи, короче, Блядь, и... Это ходите сука. посмотрим. Ты ошибаешься. Ну, куда ты побежал, Яра, ё... Пошли, давай. Оля, а ты тут каким хером вообще образовалась, дорогуша? Да -мо, Яра, что ты делаешь? <coughs> а, что? Это либо у меня глюканы, либо Луи только что была ну, наверху. Нет? Ну ладно ой ой а, Отлично, мне все служилось по заданиям, на самом деле. Ну, все, теперь точно 40 заданий 48. Сейчас убивают. Так, ну, теперь мы знаем, что немало, остается Оли. Олли. По-моему, либо Оль, Ну, хотя нет, я ранен факт, но я уже говорил, что возможно это Олли. Где труп нашли? Подожди. Догадайся на камерах. Мало сорян, что себя обвиняла, короче. Это не скейт. А, или... Я, кстати, прям пику на камере, это казалось что там убийство это или саморепорт, либо это Ой, Оля. Саморепорт. Оля ну, Я что посмотрела, побежала сразу на камеры. Значит, по остатку у нас остается Олли. Я просто тоже а не знаю, сколько ты? трупов... Я, я сейчас нахожусь на травах так-то. Далеко от трупов вообще. Потому что я вообще нет, нахожусь не, в левой нет. части дома, меня Луи видел. Нет, давайте Ладно. мы сейчас скипнем, да и все Нет, мы скипать-то будем. Человека, у больше. нас задания мало осталось, давайте выполним их быстро. У меня тем более три задания или четыре. Так, Луи, я с тобой Луи, я а бегаю. ты правда Скелли? Тихо, тихо, Луи, ты правда видела Скелли? Что, еще раз? Ты правда видела Скелли ну, в Где, левой как части дома? А, неправда, Мила? не видела, не видела. Когда именно? Когда, ну, сейчас смотри, мы с тобой были, стопа, стопа, стопа стопа стопа, были стопа, короче, в левом углу дома. Видела, да. дома. Да, но ты от меня отбегала, я тебя второй раз хотела проверить. Хочешь, я стоп, можем с тобой, можем с тобой вместе побежать, если а у меня, у меня задание. Да причем чем ты просто смотри, я буду сейчас бегать с Луи, мне нет смысла. Да, мне нет значит, проверить. Ну, я на камерах, если что. Окей, okay. не, Луи, иди выполнять задания, я с тобой побегаю, чтобы... да. А, я подумал, что мы на сцене на потому что просто послушал что-то. Да конечно, скейли. Не ж делать нечего людей убивать. Беги-беги, я стоп побегаю. Свет не надо включать. Бля, так и знал. Все это Оля при мне. Кейли со мной был, как бы. Сейчас подберём ну, да, Я реально надеюсь, что сделал правильный выбор. Так, блять, знал. Надеюсь. Вот, народ, надеюсь. у меня сразу кажется да. Оля, ну, Но камон. Да, Все, слава вот, богу. По пришлось пожертвовать своей шкурой ради, ради того, чтобы... Да блин, конечно же, а вы вдвоём ходите. Вы двою ходите, Ты Это да? нормально. Ой, а наверное, выбора не было. Мы <сех> пыль. Пыль. Чел, мы выиграли, вс, отлично. Чел, мы выиграли, Шагарный, да, этого достаточно. Ладно. Ну? Все, ладно, по себе беру всем Б.Б. Не, ну если так подумать, а в чем наша-то проблема? Мы делали все, чтобы выиграть. Ой, на Ларе у меня одни какие-то чумошки скины. Ты Лари реально. Извиняюсь, ку получился, где он там. <coughs> реально Ларе, а на Ларе кол Ладно, последняя игра на Роксе, и я, пожалуй, все, может, мне дадут сейчас убийцу. Подухок, под дубак, двое ходит, блин. -мо. Так, а вот с бомбами сейчас уже будет немножко потяжелее. Отлично, отложили. Отличный момент для того, чтобы убить. Блять, сука. Вот это ты спалился все жестко. Возможно. Да, не опять взять никса убил. Блин, никс! Никс на уровнях. Беда, только что с было опять красный. Ну... А сейчас никс инспектор, да? Ладно, ну, короче. Никс, я буду по тебе скучать. Кто был на улице? Я вот был на улице, но ну, только вначале. Я был на улице, но только вначале... Я выходил вроде, или он не выходил. Я просто не пересеклась, вот сейчас на улицу иду. Уже вот... Как меня вообще не заподозрили, что? Про тебя, Чипи. Ну то, что я не знаю, ты около входа была. Я на улице, вообще не выходила, алло. Я Все Значит, время в гостиной. Просто... Я в гостиной. Все поняла. Ко мне сейчас, знаете, где спальня, вот где ящик, Я прибежал, от... да. Вот бог прибежал, но он тоже не знаю, откуда. А вот на книжке, пожалуйста, да, ну, да, да, я уже давно был. Никого не было на книжке. Да. Оля в центре Африкошо, да? Не, не было, не было. Так, Африкошо, я, шукашу, я... Привет, Ушов, просто прием. Кушал просто, извиняюсь. А где Яра? А, я сейчас за дам... своё не сниму. Ребай, у кого побехи такие хуярят? У Фила. Не у Фила. Ладно. Извини, Фил. что, скипаем первый труп, у Лебеда? А, ладно. Во время саботажей, так понимаю, да? Убили, все это выключили, сразу убили. Да, походу, да, да, да. Ну, а либо, чтобы скрыть трубку, да? в принципе, все, может быть. А я это саморепорт? книжку, саморепорт, уже был. Так что, конечно, надо все это репортить для муравья. Конечно, репорт. Шучу. Ну, естественно, не так же. Как... Как можно было просто так облажаться и не понять, что я мимо пробежал? Так, ладно, еще одну надо бимбу где-то отложить. Может кил дать. Отлично. Ну, самое а забавное, то, что это иди. уже не саморепорт, потому что Бетти умер уже. Ну, в смысле, я про прошлый день Давно? Дуре. Давно? Может, у Бетти самого внесло. Ну, секунд 10, иди. наверное. Да, иди, вон, видишь, да? меч у Бетти. Я говорю, 10 секунд иди, прошел да? с трупа примерно. Где труп? На дровах. На дровах, она говорит. Понятно. Рокки, ты просто не давала... сказать. Я была да, в домике, нормально, Сори. Она была в домике, если луи, со мной, поэтому я не знал. Убегал Фил. Подождите, вопрос. А я с вами, что прошлой лобби играл? Нет. Подожди, Мила и Луи. Нет, это я с вами играл. Ладно. А тебя здесь не было. Нет. Я был. Лёва была тебя здесь. У Яры Тебе была башка ты... такая, у Мила и Луи были в башке эти ножи. Да, это вы все. Ты а с нами не играл. Я на скиле играл. Ты с нами... А, на тему била. Да, да, это он, да, да. Все, ладно, а, я заеду. Я... Да, ты... Майл, нахожу, ты глушишь. Вот, я заговорил. заговорила. Тоже лобби попал, прикол, да? Давайте без оскорблений будем. Ну, как бы, по часам, где находится кто-то, вообще о чем-то другом говорит, кто-то глушит. Я говорю, что кто где находится сейчас? Я свет включал. Я сейчас забежала в гостиную, ты, похоже, повыше пошла и труп нашла. Я, я сейчас Привет. на кухне. Рокси, по-моему, в коридоре, я около Рок. кухни. Не, я с тобой сейчас был. Подожди, Фила, ты, ты забежал сейчас на кухню? Да, да, да. А на труп где был? Бежал. На дровах. На дровах. Но, но, тоже но, был. но смотри, мы были с Олей рядом, типа, не знаю, Оля, ФК стоит или нет. Но, типа, я стоял ну, прямо уже... около Оли. Я реально, Ну я так, ну, я так я объясню, почему я стою сейчас на месте. Не, просто я не к этому, я не слышал, но прикол в том, что типа я с тобой все это время стоял, я не мог убить, типа, сходить на дрова и вернуться к тебе. Ты бы это сам увидел. Я не вижу. А, все, тогда Не, ладно, тогда. Меня это никак не оправдывает, но просто я говорю то, что мы с Олей были вместе на, на меду, ну, на центре, и кто-то видел то, что я стоял прямо в нем, яро вроде. Так если что... инспектор жив, пускай он проверяет. Хорошие ну, да, да. поясни. Да, да, капитан очевидность, просто 10 из 10 оправдания. Ты просто уйдет, ты бил с по двое ходили, по двое бил. По двое ходили, да. Это. Да. Карте, это, жестко. Чему По это двое К чему это инфа, что мы вдвоем ходили? Я не понял, конечно. Мне это понравилось. Просто рассуждение с его стороны. Ладно. Так, что у нас? Нож. Нашли. Типа, выходим. Видим долбофила Геркорова. Он не видел меня. В принципе, можно кокнуть чипить. Подключи свет свалить Благо по мне, информации у ни у кого в этом раунде не было, никого здесь нет Прыгаем в люк. Сваливаем на улицу. чуть-чуть а а ниже книжки там. Я тоже саду мало ты где да, возле второго цветка, посередине, там, где люк, получается, а, где-то там. Не, я у левого домика. я книжку. Оля, ты сейчас туда побежал? Я, я сейчас именно туда бежал. Я помню, короче ч... Да, вы можете какие-то я... на меня подозрения, так? Прости, потому что я, я, я именно видела... оттуда шел. Я Оля стояли на м... ящике, получается, миссис Козла, вот это, да? А. А, Милый там стоит, по-моему, до сих пор. Я побежала наверх, а Оля сейчас побежал вниз. Да, вы можете на меня кинуть подозрения, Но я это помню. Если что, была... Короче, дрова сначала делала, потом была... Ну, давным-давно еще. Сейчас Камила Но... забросила, увидела звук. Нет, И как раз-таки обошла и пошла, вот как раз-таки увидела Чиппи. Вовсе, что у тебя за звуки, блин? Я, по-перху, ну, смотрю. Он ловит. Я... Ну да, можете на меня кинуть подозрения, то, что я был Чиппи. Но я могу сказать то, что... Я. Ну, чип ушел вниз, именно на середину, где книжка, ну или где-то обнаружил труп. Я пошел наверх, да, я встретил там яру и милу. Свет выключился, я пошел вниз. Но Внизу? я. Ну да, я. Может, и на мне кинуть подозрение. То есть ты даже вниз и не видел свисточек? Нет, я, ли, я ли, видел чипи, ты? но я не видел даже. А, кстати, где фил был. То, я что он единственный, кто еще... Фила не было вообще сад дает мужчина и электро как, как то это и луи могу убить так ну, да, нет, да, смысл знаю, саморепорт это... ну да можно сказать что это и саморепорт и можно на меня чем-то я подтвердил. просто говорю в чем приговор по типа, саморепорте причем сразу же типа мне если зачем я рядом я нету этот сходила не знаю ну потому что ты меня увидела как я тебя увидела если темнота была не, а из предатель, то ты меня вот так то видишь. Короче, понятно, ладно. Просто не пока пока виду. Он да. за меня. Это я. Ага, видно. Да, видно. это я. Серый прям человечек. Что он сказал, серый прям человечек? Интересно, мало ли не то, что я все рядом с милой? Как бы это очевидно не было, но да, на камерах никого нет. Он сейчас прям понадеется, что из рука вылезет наш смелый сыщик. Ой. Здесь это я реально очкую ходить. Это Рокси. С чего это? Так. Подожди вопрос. Подожди. И Луи, как я понял э, подожди, Олли, подожди. Я... Были... А, где, Мила, Рокси, это Оли и Луи, да? Это Оли и Луи. Подожди, а почему я Оли? Почему я? Смотри, я вообще... Стойте, стойте. Мы были в появились Рокси и Мила. Хуй знает где в левом углу. Я как раз сделал цветок, побежал. Там Мила на муравьях стояла и Рокси убирал. Но я подошел к Это уже было. Покрутился. И вот сейчас Меллин, а ты не в курсе, то, что я вообще на муравьях не была? Я сейчас вообще со спальни пришла и книжку чекнула. И а, ты и не не мил... Мил... а ты не Мила. Ты не Мила. Я даже не знаю, где труп я тебя за прошлый раунд. Вообще... Где мы начались? Когда был килл, строя уже отсекалась. Понимаешь, Не, что она Я могу сказать, Оля. что Это я или Оля? Нет. Во, время... нет. во время убийств... Где нота обножил труп Фила? Хорошо. Я же вам сказала, где правая кишка... Ой, левая кишка. Хорошо. И, сад, и Говори. Там... Короче. Трупу сколько? Когда был саботаж, я не знаю, я не смотрела книжку. Когда был саботаж, мы с Мелвином побежали на свет. Мелвин починил свет. Потом Оли побежал к нам и начал вот, положительно вот. крутиться вокруг нас. Оли? Сказ... Да. Я хотел вам сказать. О, мой. Давайте Оли. Давайте, воля. Воля. давайте, давайте воля. Воля. сказать, пожалуйста. Дать тебе еще шанс победить. Ладно, можете, я говорю, можете меня выкинуть. Ладно, поиграем, так Да а подожди, Рок и голос. Надо, надо. Луи выкидывать. Я, я, у... и, луи. я и говорю, потому что, стране, да, потому что мы были втроем. Да потому что мы были втроем. Можно Луи выкинуть, а потом посмотреть, а может это Рокси или Ольви. Ну, ну скорее всего, это Оливи. Давайте опять. по двое ходить просто. Ну вот, смотри, он не голосовал, не голосовал, блядь. Давайте подвое ходить просто. Кстати, а вы, они именно двое. Раз, два, три. Здорово, Мэлэн. Yeah, можно было сейчас так хорошо убить Олей и свалить только в другую сторону, но нет. Я облажался чуть-чуть. Даже не знаю, как можно подставить его просто. на они вместе бегают, М -м -м -м. бежит Мило, которого сейчас можно будет, в принципе, прирезать. Вот они все вместе здесь стоят. под конечно, убить, но нет. <звы> Вообще, по-хорошему, надо было убить бы этого. Ебаную панду. А, я просто извиняюсь, Аоля, ты куда сейчас побежал? Я сейчас пошел это вещи разбирать. У меня задание еще остались. Все, ладно, тогда без вопросов можно скипать. Мне еще полно заданий надо сделать, а вон уже сколько вы поняли. Я, кстати, поздравляю, я долбоеба потратил колокольчик. Да, я тоже все. У меня было последнее задание в левой части дома, если <связать> кто меня видел. Ну, что ну, за правду. Что? А кто за Окси? Мило. Спасибо. <связать> <связать> ну, может быть, вполне, потому что Оля стоял. это Рокси, потому что он остался... Да? Ну да, так акцент. Загадай, слушай. Я же сказал... Да. Ох, ох, ох, я же сказал то, что это Рокси и Луи. Когда бомбы Рокси. расставляли, ми Оля стояла что -то на шутер? центре. Без Мы я я спалю двух предателей. Спасибо. Ну, спалил, я так дух блин. Спасибо. я отспалю, потому что... Мы были втроем, а вы двое единственные, кто вообще где-то были. Того, что я надо же. отходить, если вы втроем. Я уже посмотрел, потому не что я новенький, мы были втроем. Я а мог... вы втроем, где-то ходили. я мог убить в толпе, но что-то я в итоге, ну не то, что побоялся, я просто не мог поймать именно тайминг, чтобы убить, короче, Мило. И в итоге остаемся, вот мы втроем, типа Мелвин, Оля и я, и в итоге подозрение. Ну Мэлвин по умный, он бы догадался что это ты. Да, бля, анлаки. Не, либо надо было реально тебя подставить, но я не знаю, как я просто поджидал этот момент, да вот так я понимаю, что не подходит момент, но, в общем, unlucky. Так, ладно, в общем, на этом, в принципе, все. Вот такая вот. Получилась странная, не знаю, даже не серия, в общем. Недократкий обзор на Суспекс на ПК. Получили, собственно, скин, поиграли просто пару игр, посмотрели, как оно ощущается, и ощущается довольно свежой, несмотря на то, что есть несколько проблем и багов. Ну, в принципе, мне довольно понравилось все. То есть, это обычная телефонная игра, просто измененная для ПК. Вот, всем еще раз спасибо. Если кто-то это посмотрел, всем хорошего дня, всем баб.